Конституция Российской Федерации оставила открытым вопрос о месте прокуратуры в системе органов власти. К сожалению, действующий закон о прокуратуре не восполняет этот пробел в полном объеме. Действующая концептуальная модель не дает полного ясного ответа как на теоретические, так и на многие практические вопросы. И известно, что у самих прокурорских работников... К их решению есть разные подходы. Поэтому считаю ваше совещание и ключевую тему обсуждения очень и э, очень своевременной. Как известно, российская прокуратура имеет глубокие корни, уходящие к Петровским временам, к, к временам Екатерины II и к Александровским реформам. Быть прокурором в наши дни, мы знаем, это очень хорошо, не просто. Почас прокуратуру считают ответственной за беды и пороки всей правоохранительной системы. К тому есть свои причины. Обширные функции и сильные надзорные полномочия делают прокуратуру естественным компенсатором слабости системы соблюдения законности и правопорядка в стране. Но я уверен, что вы понимаете ситуацию, в которой находится государство. И хорошо понимаете общую ситуацию в стране, в обществе. В полуобщественной полемике прокуратура также называют тоталитарным пережитком подчас. Причем продолжается это на протяжении довольно большого количества последних лет. Вспоминаются времена, когда авторитетом прокуратуры прикрывались беззакония в нашей стране. Однако, видимо, уместно будет вспомнить, что... Тогда, когда они творились в массовом масштабе, то они прикрывались и авторитетом суда, и авторитетом практически всей государственной машины. Это время в прошлом. Мы уже давно живем в другой стране, и прокуратура постоянно совершенствуется, не стоит на месте. Перемены в прокуратуре отвечают целям демократизации правовой и правоохранительной системы России. Кроме того, они сглаживают противоречие между правовыми системами России и нашими партнерами нам международной. В работе прокуратуры много направлений. И все же одно из них является одним из важнейших. Это координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Она, эта функция, тесно связана с другими направлениями деятельности деятельности, расследованием уголовных дел и надзором за предварительным следствием и дознаниями. Конечно, координация усилий по борьбе с преступностью должна осуществляться не столько на ведомственной, сколько на государственной основе, причем в рамках установленных законом. Но пока такой подход не выработан, а нужно констатировать, что это, к сожалению, пока так, эту брешь закрывает собой прокуратура. Никому другому такая работа сегодня не под силу. Да и закон определил именно такую функцию для прокуратуры. Именно поэтому на прокуратуре лежит большая часть ответственности за слаженную командную работу всех правоохранительных органов государства. Я понимаю загруженность, которая уже сегодня превышает все разумные пределы. Кстати, обратил внимание... На то, что на галерке еще есть места, поэтому можно было бы подумать и на количественном расширении прокурорского корпуса. Но все же просил бы вас в этой деятельности особое внимание уделить совместно, совместному с другими правоохранительными органами анализу состояния преступности тенденции развития преступности. Нам важно знать по-настоящему объективную картину состояния преступности и контроля над ней в государстве. Уважаемые коллеги, прокуроров недаром называют солдатами правопорядка. Вы, как и военные, принимаете присягу. Не случайно практически все находящиеся в этом зале в погонах. Отношение к вам порой такое же, как вы как военным, как силовым ведомствам. Речь идет о силе прокуратуры в деле отстаивания законности в стране. Работа прокуратуры – это авторитет государственной власти, обязанной обеспечивать безопасные условия жизни каждому гражданину России. Сегодня на первый план выходит правозащитная деятельность прокуратуры. О правах человека мы привыкли больше говорить, чем по-настоящему защищать эти права. Больше того, кто больше всего говорит, тот меньше делает. Прокурорский корпус относится к такой части государственного аппарата, который меньше говорит, но больше делает, а делать должен еще больше. Здесь у вас огромное поле для деятельности. Насколько мне известно, за минувший год в прокуратуру по этим вопросам обратилось около двух миллионов россиян. Причем каждая четвертая жалоба была удовлетворена. А мы знаем, что в числе самых острых проблем, с которыми люди приходят в прокуратуру, это нарушение трудовых и жилищных прав граждан. Ваша эффективная деятельность на этом направлении, безусловно, укрепляет веру российских граждан в силу и справедливость государства. Важнейшее направление деятельности для прокуратуры. Одна из важных задач, которая стоит перед нами, это укрепление государства. Развитие федерализма, сохранение правового и экономического единства страны. У прокуратуры, как органа надзора есть огромные возможности влиять на формирование нормотворческой и правоприменительной практики в регионах Российской Федерации. Во многом благодаря настойчивости, настойчивости прокурорских работников в прошлом году удалось существенно расчистить правовое поле России. Расчистить от неконституционных или противоречащих федеральному законодательству нормативных актов. В соответствии с Конституцией России... И федеральным законодательством, в соответствии с Конституцией и федеральным законодательством были приведены 60 конституций и уставов субъекта Федерации. И 2312 правовых актов субъекта Федерации. Просто невероятно, в каком, э, как нам удавалось нормально существовать в такой лад, собственно говоря, нормального существования не было. Потому что нормально нельзя признать ту ситуацию, в которой мы живем. Но законотворчество – процесс постоянный. Вы это знаете лучше, чем кто-либо. Поэтому прокуратура должна и дальше своевременно выявлять каждый региональный акт, противоречащий федеральному законодательству. Кроме того, правовая инвентаризация пока не коснулась решений органов местного самоуправления и ведомственных инструкций. Но надо честно признать что и нормы, и некоторые акты федерального центра не всегда соответствуют закону и конституции России. На это справедливо указывают многие региональные лидеры России. Но чтобы быть честным перед самими собой, нужно признать, что те завалы, которые пришлось вам разгребать в прошлом году, возникли не, не летом прошлого года. А это значит, что мы с вами значительную часть прошедших лет не дорабатывали. И, надеюсь, мы все понимаем, то, что мы сделали в прошлом году, лишь начало систематической и последовательной работы. В координации деятельности региональных прокуратур важная роль принадлежит управлением Генеральной прокуратуры в федеральных округах, особенно да. в вопросах, касающихся соблюдения Конституции и российского законодательства. Защита прав и свобод граждан. Первые месяцы работы в округах показывают, что все возможности результативной работы в этой сфере у вас есть. Я знаю, что среди прокурорского корпуса, особенно в связи с организацией округов, звучат предложения о получении дополнительных полномочий. Думаю, что, как в быту у нас говорят «перетягивание одеяла» — это не всегда самый лучший способ решения проблемы. Взять на себя все вряд ли удастся, и вряд ли это оправданно. Закрыть все бреши российской законности не получится даже у такой мощной и авторитетной организации, которой является прокуратура. Гораздо важнее определиться с приоритетами и стратегией. Думаю, что кроме уже названных новых приоритетов, Нужно особое внимание уделить защите собственности, как частной, так и государственной. Защите прав предпринимателей и надзору за соблюдением законов, отстаивающих экономическую свободу. Сегодня все указывает на то, что от прокуратуры и от эффективной деятельности судов напрямую зависит развитие российской экономики. Без всякого преувеличения. Задачи, стоящие сегодня перед прокуратурой, могут решить только высококвалифицированные кадры. Есть вещи, которые за вас никто просто не в состоянии сделать. Именно от прокурора зависит, насколько полно и аргументированно составлено обвинительное заключение. И именно прокурор венчает в суде усилия следователей и оперативных работников. Поэтому одна из неотложных задач – Повышение эффективности деятельности прокуроров по поддержанию государственного обвинения в судах. Этот участок работы сегодня страдает серьезными недостатками. Часто функции государственного, государственного обвинителя выполняют сотрудники, не умеющие работать в такой публичной сфере, как суд. Поручение поддержать обвинения прокуроры иногда получают в пожарном порядке. А еще чаще просто, к сожалению, отсутствует во время слушания дела. В итоге нередки случаи, когда провал обвинения способствует безнаказанности лиц виновных в нарушений закона. И как результат зло остается ненаказанным, а справедливость не торжествует. Останавливаясь на этой проблеме так подробно в связи с тем, что судебная реформа не может быть эффективной без активного участия прокуратуры в судебном процессе. Более того, совершенствование судебной системы должно идти параллельно с совершенствованием работы прокуратуры. Я уверен, что прокуратура была и остается одной из важнейших составляющих российской правоохранительной системы. А ваш опыт и ваша ответственность будут соответствовать новым задачам, которые стоят перед страной. Я хочу еще раз от души поздравить вас с приближающимся вашим профессиональным праздником. И, пользуясь случаем, хочу пожелать вам всего самого доброго, вам и вашим семьям в наступившем году. Спасибо большое.